Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас снова комплектующие. Для ваших мотобуксировщиков комплектующих много отправляется. Всех просим дождаться. Почта России работает хорошо. Стало теперь быстро доставлять. Кому что будет необходимо, можете все найти в каталоге товаров нашей группы. Всем спасибо за просмотр. Пока!